Озвучено проектом рассказа у костра». Евгений Хромов. Моя борьба. Предисловие. Предсмертная записка. Мементо мори. Рано или поздно в жизни каждого человека происходит осознание того, что он не вечен и смерть может настичь его абсолютно в любой момент, где угодно, будь то катание на лыжах в горах, прогулка в парке или даже во время принятия душа. Вариантов много, исход один, тогда человек начинает постепенно подготавливаться к неминуемому, с целью увековечить себя и после смерти. Честно говоря, тут вариантов не меньше. Каждый выбирает нужный для себя путь в зависимости от жизненных ценностей. Те, кому важнее семейные очаг и дети, создают семью и растят детей, желая, иногда подсознательно, отобразить частичку себя в будущем поколении. У кого в приоритете бизнес – создать коммерческий проект, который бы пережил их самих. Научные деятели мечтают войти в историю, проведя важные исследования или выведя какую-нибудь фундаментальную теорию. Люди искусства сотворить большой труд и тем самым зажечь искру в миллионах других людей. Даже примитивная установка надгробия. Ничто иное, как один из способов продлить свою жизнь, отлить себя в граните или мраморе. Довольно эгоистичное занятие, но ничего с человеческим естеством не поделаешь. Как бы я этому тоже не противился, было бы бесчестно врать, во-первых, себе, во-вторых, читателю, что эта книга не является одним из этапов подготовки к неминуемому. Напротив, и я позиционирую ее как некую предсмертную записку. На случай, если после возвращения в вечность останется недосказанность, чего бы мне не хотелось. Однако я не хочу выделиться из серой массы данным шагом. В век, когда каждый является автором одной, двух, а то и десяти книг, порой не имеющих никакой смысловой нагрузки, я не унесу ничего нового тем, что ради моего творения будут срублены несколько деревьев, которые бы могли больше принести пользу семейству белок, устроивших в них себе жилище. Предупреждаю, что в ней не будет взрывов и кровавых перестрелок, любовных страстей и описаний постельных сцен. Всего того, что нравится среднестатистическому потребителю. Конечно, Автор должен уметь развлечь своего читателя. Но тут зрелищ не будет, только хлеб. Повторюсь, я не пытаюсь выделиться этим, а уж тем более массово зазывать всех прочесть эту книгу. Напротив, я стану одним из первых писателей, который открыто заявляет, если не хотите, не стоит насильно заставлять себя читать эту книгу. Займитесь лучше некоторыми подготовками в своей жизни». Займитесь, наконец, самой жизнью, постскриптом. Тех, кто прочел предисловие, первую и вместе с тем последнюю вещь в книге, как писал Михаил Лермонтов, а затем собирается взяться и за саму новеллу, я бы хотел поблагодарить. Ведь как бы ни скрывались свои эмоции за напускным спокойствием, для меня важен этот труд. Мысли, описанные в нем, волновали меня на протяжении всей жизни, и будут, уверен, волновать и после. До самого конца. Сколько бы ни было мне отведено. Этот поток сознания, как бы пафосно это ни звучало, я пытался каждый день на протяжении большого количества времени оформить на листах в виде уже осмысленных фраз. Получилось это или нет, решать уже не мне. Надеюсь, эти мысли взбудоражат и ваши умы. Спасибо.